На первых днях недели вы можете больше сосредотачиваться на финансовых вопросах, связанных с совместными и коллективными доходами. В этой области могут произойти некоторые изменения. В этот период вас могут занимать такие темы, как банковские и кредитные операции, страховка, алименты, наследство или налоги. Дела, начатые ранее в связи с этими вопросами, могут получить завершение. Поскольку оппозиция Венеры и Нептуна – будет оказывать влияние на ваш том денег, нужно быть осторожными при совершении важных покупок, возможны потери, утери, забывчивость, рассеянность. В этот период следует проявлять осторожность при предпринятии шагов, связанных с деньгами, при заключении соглашений и договоренностей, дорогие львы. Луна, начиная с 10 числа, перейдет знак Овна. Эта позиция прибавит вам энергии. 12 числа Луна перейдет в знак Тельца, и вы сможете сосредоточиться на делах работы и карьеры. На переднем плане окажутся ваши обязанности и ответственность. В конце недели, начиная с 14 числа, Луна станет продвигаться по знаку Близнецов. Это будет выходной, когда вы сможете выделить время вашей светской жизни. Начиная с 14 сентября Марс перейдет из знака Скорпиона в знак Стрельца. Пребывание Марса в Стрельце говорит о том, что вы сможете стать более предприимчивыми и энергичными в области любовной жизни, занятий, хобби, в вопросах, связанных с детьми. Вы сможете направить свою энергию на данные сферы. Это подходящий период для начала занятий спортом и хобби, дорогие львы. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!